Всем привет, я думаю, настало время показать вам хотя бы что-то более-менее полезное. Все-таки надо вспомнить, с чего все начиналось. Я думаю, вы меня в этом поддержите. Погнали. Рейтинговый матч сторона атаки на карте Вилла, и сейчас я покажу кое-какую схему, по которой я играл за медика. Во-первых, дымовую гранат я прокидывал на угол того домика с комнатой, чтобы с арки при заходе меня видно не было. Далее по таймингу в 22 секунде делал такой прокид, прямо на заход на мангал. То есть вы поняли, чтобы граната пролетела в ту самую арочку, причем очень ровно, и взорвалась прямо под ногами у врага. Такое начало реально облегчает заход именно на мангал, поэтому дальше я особо не парился. Далее у нас карта мосты 2-0, те же рейтинговые матчи. После прокида попробовал я поджать подъем с воды. И, судя по всему, не прогадал. Но дальше я не пошел, решил вернуться и обойти уже с другой стороны. Как-нибудь тоже попробуйте так же сделать, потом отпишите в комментарии, что получилось. Но ну, а пока что у нас такой же прокид, но сейчас это оказалось двоечка, решил лишний раз не рисковать, поиграть все-таки нормально от дефа, но дымок на короткую я все же прокинул так, пока этого подлечим и пацаны уже судя по всему зашли надо поджимать, жалко дымок не долетел За нами. Знаете, люблю прокидывать такой дымок через дом, запутывать врага, на троечку он ложится. В этот раз я решил остаться на скалах, в случае чего помочь пацанам, если враги будут рашить с левой стороны, вот таким образом. Ну а далее уже выполнять непосредственно свои обязанности медика. Капец, что ты так серьезно начал. Это у нас первый раунд, Д17. А вы я думаю, прекрасно знаете, что я люблю делать именно в этот момент. И вот они, наши АФКшники я только с... проснулись. Я с... Блин, я просто обожаю первый раунд, что тут еще говорить. А вот у нас и новогодний ангарчик подъехал. Решил поиграть с Макмиллан, но чем это все закончится, я и представить не мог. Решил даже попрыгать, вот так поубивать. И вот сейчас поставьте себя на место тех парней, которых я прострелил. Казалось бы, ничего необычного Начало раунда на карте стройка такую прокид через всю карту И сразу же гренадер Запоминайте, пользуйтесь Ну а сейчас самое время поставить лайк Всех еще раз с наступающим новым годом Кстати, новый конкурс подъехал 2000 кредитов, главный приз. Для участия нужно просто подписаться на канал Главхакер, также быть подписанным, конечно, на мой канал, ну и просто оставить комментарий под этим видео. А прямо сейчас смотрите, как я золотой скорпион получил. Пока-пока.